Oh, I do know how many memories you Oxide Thisiture is at the location for thecers You I find a huge pattern And one that I'm tródICS And one reason what the battery has changed Прошло два ровно дня после взрыва. Ау, что произошло, я не понимаю нахрен.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 Закашлялся, уй, блин. Короче, ребята пошли искать такой же пульт управления и мы поедем. Нададим и накажем, арестуем моба. Коржик, ну ты придумал, молодец. Ну поехали тогда. Кистичка, а это то, что за горбатый дурак жил, при на такой взялся, это же мастер Ротвейлер, он злой ягод. Пойдем-ка возьмем пончик, мы покушаем. Ну хорошо, заходим в бундершоп, американские пончик и А в это время...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 Короче, ребята пошли в портал, и мы увидим того же при заклятых врагов. Они же со своими ребятами по имени Игорь Мария66К Вудират опасные опасный породы. Я вас уничтожу, дураки. Давай делай. А -а -а -а. Короче, я тут тоже попал в портал Чикинган. Ребята, прикиньте, я знал про такую портал, и я очень сильно люблю. Мороу 66, кей пацик. Игорь, кидайте кубик, и мы будем играть кубик рубиком. И будем кушать пирог на перерыв. Давай, Курару, я буду кидать кубик рубиков с Пацейком -э и Игорем Чикинган. Давай. Давай. Это наш кубик рубиков, ситрого. Ну хорошо, пацик я сыграю. Ну хорошо, пацик я сыграю. What are talking Hmm, talking right <laughs> Two hours later... Uh, all right.